Привет, друзья, и с вами Вспыш, и, конечно же, лучший гонщик Эйзей. Вот, и сейчас мы с вами будем гоняться на рождественском турнире на заснеженной гонке. Будем участвовать в таком э, нетрадиционном для Вспыши э, заезде, в котором буду также участвовать Вспыш, и это, да, в принципе, все гонщики Excel City. Ну ладно, погнали. А гоняться будем на засниженной... тропе. Привет всем, добро пожаловать на турнир Excel CITY Рождественская гонка, и сейчас мы выясним, кто же лучший! Ну вот, ребята, вспыш стартовал и, как всегда, он вырывается вперед. Но как вы помните из всех выпусков, которые есть на нашем канале, нам нужно не только прийти первым, а собрать наибольшее количество монет. Вот нам подсказывать, как лучше управлять вспышем. Зачем же нам вот эти цепи собирать? И, если честно, я не знаю еще. Дойдем до конца, там и узнаем, зачем нам нужны были эти цепи. Ведь всегда... Вот эти вот все дополнительные штучки, которые мы собираем, в конце нам очень-очень нужны. Супер скорость! Фух! Мы ускорились и замедлились. К сожалению, все подарки, которые появляются у нас на трассе, на пути, являются не подарками, а преградами. Как бы печально это ни звучало, но их нужно оставлять на их места. И вот так, остался без подарка. Но пришел первым к финишу, и первый за... заездной круг победил вспышь. Странно, почему же так произошло. А вот и следующий зачетный круг. И у нас добавилась одна интересная штучка. Здесь у нас появился магнит. Ух, Спыш стал монстр машина, магнит. Вот, что же она нам дает? Она нам дает собрать все-все-все монетки, которые у нас появляются. Вы видите. Не взяли магниты, мы несколько не летят, к сожалению. Но магнита у нас много, два пропустили, третий взяли. Ух, как нас подбросило! Уху, ребята! А вот, заметили, здесь у нас вместо ребят э, эти шарики игрушечные, елочные. Мы будем объезжать, и они нам не будут больше мешать прийти первыми к финишу, ведь это наша самая главная цель. Сколько будет заездов в целом, узнает кто смотрит видео до конца. Вот, а кто досмотрит, тот узнает. Круто так, тавтология, ну, ничего, зато правда. А тут и второе кольцо закончилось. И, как всегда, победил Спыш. но впереди у нас третье зачетное кольцо. Кто же станет победителем, Спыш или нет? Ребята, как вы думаете? Пишите в комментариях, кто думает, что выиграет Спыш в третьем кольце. Ай-яй-яй-яй-яй, хотели забрать подарок, а нам не повезло. Вот опять очередной подарочек нам подбросили, а тем временем два наших соперника нас опередили. Вот, у нас здесь магнитов нету, цепи мы не собираем, а есть такие супер-супер ускорялки и очень много подарков на пути, которые мы так ловко собираем, подарков много, а позиция в турнирной таблице все ниже и ниже и ниже. Ну ничего, у нас есть громадная пора и еще большой промежуток трассы до нашего финиша. Мы с вами, ребята, обязательно сейчас обгоним, а кто у нас впереди. Я даже не вижу, ребят, кто видит. Напишите, кто же у нас самый первый. Вот. Кто первый, не важно, ведь самое главное участие в турнире а он еще не закончился так что мы кстати можем то еще и победить так а чуть-чуть нам не хватило ребята а пока подписывайтесь на этот чудесный канал ставьте пальчики вверх и обязательно смотрите следующие выпуски ведь это еще не конец